Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и сегодня мы разберем один любопытный вопрос, предложенный одним из наших подписчиков. И этот вопрос касается работы ленточного транспортера. Итак, пусть у нас имеется ленточный транспортер, лента которого движется со скоростью v, и на эту ленту Подается из контейнера сыпучий материал, и обозначим буквой Q массовый расход этого материала, стало быть размерность Q это килограммы в секунду, сколько его насыпается на ленту. И спрашивается, если пренебречь всякими потерями в подшипниках и так далее, какую мощность необходимо подать на двигатель, чтобы обеспечить, работу транспортера с этими условиями. И я представлю, что эту задачу обсуждают несколько человек, назову их греческими буквами альфа, бета и гамма. И вот первый из них альфа говорит: "Ну посмотрите, сыпучий материал по ленте движется с постоянной скоростью, его масса не увеличивается, не уменьшается, но ну, а стало быть вообще никакая энергия не должна расходоваться". Мощность двигателя, мой ответ в идеализированной ситуации, она равна нулю. Я это так и запишу. Альфа сказал ноль. Следующим за ним будет бета. Он говорит, альфа, ты не прав. Посмотри, у меня из контейнера падает песок, ну или зерно, чтобы тут не передавалось. И лента приводит этот сыпучий материал в движение, сообщает ему энергию. Давай посмотрим, какая это энергия. Ну, масса за единицу времени – это Q, а эту массу надо умножить на V квадрат пополам. Получаю Q, V в квадрате пополам – это энергия за единицу времени, то это и есть мощность двигателя, который здесь должен работать. И тут в разговор вступает третий эксперт назову его гамма, и говорит, знаете, ребята, похоже, что вы оба не правы, потому что мой расчет дает другое значение. А я считал так, что такое мощность? Это сила, умноженная на скорость. Но сила, которую нужно прикладывать к ремню, равна импульсу, который мы сообщаем за единицу времени. То есть, массе за единицу времени поступаемой умножить на скорость, и получается QV, и еще раз умножить на V, и это будет QV в квадрате, в два раза больше, чем QV квадрат пополам. И вот спрашивается, кто из этих троих прав. Но есть сильное подозрение, что все-таки это бета или гамма, но нужно разобраться, кто прав и в чем состоит ошибка одного из них, поскольку результаты расходятся. Вы можете написать сейчас это под роликом, а потом посмотреть на наше рассуждения. И все-таки в этой истории прав третий эксперт, гамма, получивший результат QV в квадрате. В чем же тогда ошибся второй эксперт Бета со своим результатом qv квадрат пополам? Ведь действительно именно такая кинетическая энергия приобретается песком за единицу времени. А дело в том, что Бета не учел того, что столкновение песка с лентой транспортера является абсолютно неупругим. И при таком ударе... Песок слипается с лентой и часть энергии переходит в тепло. И чтобы это показать, мне удобнее перейти ну, вот к аналогичной модели со столкновением двух шаров – массивного шара, который заменит собой транспортер, и легкого шара очередной порции песка. Итак, вот это тяжелое тело движется со скоростью V и изображает собой ленту конвейера, а вот это легкое тело покоится. И изображает собой очередную порцию песка. Но мне будет удобно часть рассуждений проделать в системе отсчета ленты конвейера. И тогда наоборот, у меня конвейер покоится, а на него налетает очередная порция песка со скоростью v. После чего происходит абсолютно неупругое соударение и... Песок покоится относительно конвейера. Ну и вот у меня, э, значит, все это дело движется с небольшой скоростью u в ту сторону, и эта скорость U определяется из закона сохранения импульса. m малое v равняется m большое плюс m малое умножить на U. Ну и поскольку здесь масса много больше, чем здесь, то, соответственно, скорость U много меньше, чем скорость v. Ну и теперь надо разобраться с энергиями. Энергия малого тела до соударения это mv квадрат пополам, а теперь мы найдем кинетическую энергию вот этого слипшегося тела. Ну надо взять суммарную массу, М большое плюс М малое, умножить на у квадрат, поделить пополам. Ну произведение вот этой суммарной массы на u мы можем поставить из закона сохранения импульса. Оно равно МВ. И у нас кинетическая энергия вот этого тела окажется равной малое малой на В на У пополам. Сравниваем с МВ квадрат пополам. Поскольку У много меньше, чем В, то вот эта энергия много меньше, чем вот эта. А это означает, что почти вся кинетическая энергия вот этого тела до соударения – перешла в тепло, что я здесь так изображу. И вот эта порция тепла Q, она почти равна в эквиваленте МВ квадрат пополам, и лишь малая доля ушла в кинетическую энергию слипшегося тела. А теперь мы снова вернемся в систему отсчета легкого тела, то есть неподвижной порции песка, на которую налетает тяжелое тело-конвейер. Ну и после удара они движутся вместе, и если до удара тяжелое тело двигалось со скоростью V, то после удара скорость чуть-чуть уменьшилась, но ну, она незначительно отличается от V. Соответственно, энергия этой порции песка, этого легкого тела, она близка чуть меньше, чем mv квадрат пополам. А мы знаем, что при этом у нас еще выделось тепло Q, которое тоже близко к МВ квадрат пополам. Ну и чем больше отношение масс тяжелого тела и легкого, тем э, точнее является вот это приближение. Если порция песка маленькая, а налетающий конвейер массивный, то можно считать, что у нас при ударе, во-первых, вот эта порция приобрела кинетическую энергию МВ квадрат пополам, а во-вторых, ну поскольку удар... Абсолютно неупругие. Еще и выделилось тепло. МВ квадрат пополам. Ровно одинаковые величины. Ну а стало быть из трех наших экспертов действительно оказался правым третий эксперт, который получил, что мощность ну, в тех единицах, которые у нас были в задаче, равняется Q в F квадрате. Без двойки в знаменатель. С проблемой конвейера мы разобрались, задачу решили. И я хочу сказать, что у нас на канале уже были такие ролики, в которых при некотором взаимодействии терялась ровно половина энергии, переходила каким-то образом в тепло. И если вы вспомните об этих роликах и напишите об этом, здесь внизу под этим роликом, она будет здорово. А сейчас я поздравляю вас с наступающим Новым Годом и спасибо вам за внимание.